Благодаря тому, что местные жители сохранили имя стрелка-радиста с этого самолета, который выпрыгнул с парашютом, попал в немецкий плен. Его звали Орлов Виктор Алексеевич. Он прошел через плен, остался в живых, работал в городе Рязани учителем и поддерживал связи с местной школой после войны. А имена других пилотов этого самолета мы тоже благодаря этому знаем. Управлял им майор Зыбинский Владимир Алексеевич, заслуженный летчик, награжденный к этому времени двумя орденами Красного Знамени. Воевал с 1941 года, а штурманом был капитан Богатырев. Девки спрашивают, что такое невеселое? Да вот в плен попал Да не волнуйся, немцы расстреливают только коммунистов евреев. Да я же коммунист. А где у тебя отмечено? Ну, у него документы есть. Давай документы сюда. Девки начали заговаривать немца, отвлекать, чтобы он не оглянулся. Он говорит, между жирдями опустил, между колен и бросил. Она шла ждать, подняла, открыла, прочитала. Орлов Виктор Алексеевич Самый интересный элемент, который мы нашли Это вот этот фрагмент бронеспинки Это как раз та часть, которая закрывала голову пилота И даже вот есть опора заднего колеса это вот впервые попался такой элемент, заднее колесо.